Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной. Пантеон – это храм всех древнеримских богов. А почти все планеты нашей Солнечной системы были названы в честь богов и богинь Древнего Рима и Древней Греции. За исключением одной, и это наша планета – Земля. Почему так получилось? Да потому что в древнем мире Землю не считали планетой. Планетами называли блуждающие звезды, странники. Именно так переводится слово «планета» с языка древних греков. Многие ученые в древнем мире думали, что все планеты, в том числе и Солнце, вращаются вокруг Земли. А слово «земля» означало «из грунта». И русская земля, и латинская «тера» обозначала почву или сушу, которая, как считали в то время, находится в центре мира. Помните, как называлась эта система мира? Геоцентрическая. А в XVI веке появилась гелиоцентрическая система Коперника, и стало ясно, что звездой является только Солнце, а Земля – это одна из планет, которые вращаются вокруг него. Но привычное имя нашей планеты уже не стали менять. Да и название планета закрепилось за небесными объектами, которые вращаются вокруг своей звезды, хотя они и не являются, как считали в древности, блуждающими звездами. Благодаря развитию науки мы понимаем, что звезда и планета – это совсем не одно и то же. Я думаю, вы сможете объяснить, в чем различие между звездой и планетой. Звезды – это огромные раскаленные шары. Планеты намного меньше по размеру. Они возникают из остатков газопылевого облака после формирования звезды. В ядре звезды происходит термоядерный синтез и выделяется много энергии, поэтому она светит и греет. Планеты имеют твердые ядра, в них не происходит термоядерная реакция. Да, все верно. Но тогда планеты должны быть темными объектами. Но ночью они похожи на звезды. Только если присмотреться, можно заметить, что они не мерцают, в отличие от звезд. За счет чего же светятся планеты? Оказывается, планеты отражают свет своей звезды. Звезда излучает свет, а планеты его лишь отражают. Мы видим планеты в нашей Солнечной системе только потому, что они отражают падающий на них свет Солнца. Представьте себе, если бы на планеты не падал свет от Солнца, мы бы их никогда не увидели. А почему планеты вращаются вокруг звезды? Потому что звезда намного массивнее. Мощная гравитация звезды удерживает планеты и заставляет их вращаться вокруг нее. Все верно. А теперь давайте рассмотрим, через каких богов были названы планеты Солнечной системы. Меркурий – бог торговли. Его считали покровителем путешественников и мореплавателей. Согласно мифам. Он имел посох с двумя переплетенными змеями, крылатую шляпу и крылатые сандалии и мог передвигаться с огромной скоростью, чтобы быстрее исполнять поручения богов. Он не спал ни днем, ни ночью, поэтому планету, которая быстрее других движется по небесной сфере, назвали его именем. Богиня красоты, любви и наслаждения Давно минувших дней Другого поколения пленительный завет. Эллады пламенное любимое создание, Какую негаю, каким очарованием Твой светлый миф одет. Это строки стихотворения Ивана Тургенева, посвященные Венере, богине любви и красоты. С латинского слова «Венус» переводится как «любовь». Она была одной из самых почитаемых богин. Венера даровала нежные чувства и супружеское счастье. Римский император Цезарь, Воздвиг в восьмом году до нашей эры великолепный храм Венере Родоначальницы. Именем богини назвали одну из самых ярких планет в Солнечной системе. В древности ее принимали за два разных объекта – утреннюю звезду и вечернюю звезду. Она восходит за 3-4 часа до наступления утра и заходит в течение 3-4 часов после заката Солнца. И хотя всем известно, что эта планета, но по традиции Венеру часто называют «утренней звездой». Земля – третья от Солнца планета, единственная планета в Солнечной системе, где существует жизнь. Марс – бог войны. Марсу с незапамятных времен был посвящен лук на берегу реки Тибр в Риме – Марсово поле. Раз в пять лет вооруженные римские граждане собирались там на праздник религиозного очищения, приносили в жертву животных и упражнялись в военном искусстве. По древнему обычаю полководец, выступавший в поход, касался сперва щита, а потом копья с возгласом «Пробудись, Марс!». От его имени присуждали награды отличившимся воинам. Наивысшая награда полагалась военноначальнику, который спас свой легион или целое войско, например, вывел его из окружения. Планету назвали в честь римского бога войны, за ее красный или, как казалось древним астрономам, кровавый оттенок. На самом деле это ржавчина. Химики называют это вещество оксидом железа. Это просто пыль, которая покрывает всю поверхность планеты. Она возникла в результате реакции окисления, при которой происходит соединение железа с кислородом. Пыль поднимается ветром и переносится на большие расстояния, поэтому планета имеет красный цвет. О планета-гигантах мы поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Пока!